Добрый день! Меня зовут Элина, и я представляю ФГБУЦ Киминкомсвязи России. В этом выпуске мы собрали самые популярные вопросы. Как часто необходимо актуализировать информацию в объекте учета? Размещенные сведения в объекте учета необходимо актуализировать в системе в ГИСКИ.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 является причиной выставления замечаний к объекту учета и мероприятию по информатизации. Как обосновать закупку по тарифному методу, если указанные в расчете тарифы подлежат госрегулированию? Для обоснования закупки по тарифному методу, в случае, если указанные в расчете тарифы подлежат госрегулированию, необходимо приложить... Правительственный документ, подтверждающий, что компания-поставщик оказывает услуги, попадающие под тарифное регулирование. Форму расчета НМЦК, содержащую расчет с учетом тарифов, техническое задание на закупаемые товары, запрос стоимости услуг, направленный в компанию-монополию и ответ от компании-монополии, содержащей значение стоимости запрашиваемых тарифов. Вместо пунктов 4 и 5 можно приложить документ, являющийся источником тарифов. Какие документы подтверждают проведение работ по защите информации помимо аттестата соответствия? К документам, подтверждающим проведение работ по защите информации, относятся следующие. Государственный контракт, а также отчетная документация по работам, предусмотренную в государственном контракте. Акты, аттестат соответствия и т.д. Если мероприятие по информатизации было ошибочно направлено экспертизу Минкомсвязь, можно ли вернуть его на доработку? Вернуть мероприятие экспертизы невозможно. Необходимо дождаться возврата мероприятий с экспертизой в штатном режиме. В электронный паспорт объекта учета необходимо внести изменения в разделы «3», Состав объекта учета, сведения об использовании компонента ИТКИ, виды обеспечения объекта учета. 5. Характеристики, функциональные характеристики, сведения о защите информации. и 6. Мероприятия по информатизации, направленные на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию объекта учета.